Песня High Jud" это одна из самых известных песен Битлз. Это песня с интересным, вдохновляющим и... С прискорбием заявляю, что проиграна битва, но не война. Мы целый месяц реально боролись с Ютубом, чтобы нам это видео разблокировали. Мы подали жалобу, нам ее отклонили. Говорят, еще раз на жалобу кинете, мы вам кинем страйк. Короче, суть в том, что Битлз говорят, пацаны... Наше видео вы на YouTube использовать не можете. Идите в ВКонтакт. И вот мы и пошли в ВКонтакт. А ролик получился крайне полезный. Так не скажу. Чтобы посмотреть это видео, переходите по ссылке в описании в ВКонтакт. И смотрите его в нашей группе ВК. И заодно можете подписаться туда же, раз уж на то пошло. Все, увидимся в, в группе ВКонтакте.